Ребята, а у нас наконец-то жара наступила. Вообще тепло, тепло, тепло стало. Наконец-то весна пришла настоящая. Здесь все растаяло, снега вообще нету. Пойдемте, сейчас покажу даже первый цветок у нас даже вот здесь вот расцвел. Анютки на глазки. Все тепло. Ветерок, правда, присутствует, но ничего сегодня у нас задача значит начать работу с теплицей я вам уже показывал буду ее немного реставрировать получается вот с этой стороны теплица немножко там подустала нужно будет ее каркас сейчас подшаманить в первую очередь сейчас снимаю там пленку с той стороны делаю каркас колеса тут перебывал сейчас увидел пойдемте покажу что подожди, вот она, смотри, вот она сидит, видишь, ты кто, ты лягушка или не лягушка, ты откуда выползла, девушка? Вот, ребята, в общем, снял я ее. Вот такая вот красота. Нужно будет сейчас такой же отпилить по длине. Также, наверное, покрасить ее, пропитать чем-нибудь. У меня есть там пропиточка. Вот. И вот здесь вот красота, конечно, тоже у нас. Вот эта досечка. Ее тоже надо менять. Вот, наверное, как сделать-то? Скорее всего, надо будет вот это вот отпилить вот до сюда, вот до вот этой стойки и здесь вот ее нарастить, ну, как бы срастить основание бруса, что-то там щель какая-то, надо посмотреть еще. Вот здесь вот еще щель, надо, наверное, квалдочку вот посюда дать несколько раз. 126 сантиметров Нужна доска все ребята отметил сейчас отпилим под зачищу и немножко покрашу это у нас будет от доска которая сгнила сверху также нам нужно будет отпилить еще дощечку но ну, я показывал ранее потолще у нее длина будет 126 сантиметров В общем, покрыл одним слоем акриловая пропитка для дерева. Она защищает от ультрафиолета, влаги, влаги бактерий и так далее. Варежка к паук у меня, ой, не на варежках, а на перчатках. Бегал паук, а вот рядом с ним жук. Так, значит сейчас вот эту зачищаем еще также. Покрываем также пропиточкой вот этой. Но все равно отличается вот эта беленькая такая, а вот эта черная еще доска. Сейчас вот зачистим ее также. Покроем пропиточкой. И пойдем заниматься водопроводом. Так, ребят, все, я распилил. Все их покрыл. Подсохнул. Сейчас немножечко первая и вторая. Вот. А мы пойдем сейчас с вами в тепличку. Там нужно еще пленочку вот эту снять и подготовить все, чтобы заменить вот эти дощечки. О, стало на место. Я вот думаю, что этого уголочка недостаточно будет, сейчас еще вот сюда один сделаю, уголок в самый низ. Все, вот так, ребят, теперь точно никуда он не убежит. Вот этот брус держит, вот, вот, вот этот уголок стягивает вот этот брус и вот этот, а вот этот уголок стягивает вот этот и вот этот брус. Вот такой, в общем, на 200 саморезик и шайбочку такую здесь просверлил отверстие. Ага. Все, теперь точно никуда не денется. Вот он, он пошел и вот здесь вот он по центру, прямо вот так, вот до сюда где-то. А у нас шашлычок, челогачик, симпатичный. С праздником всех, всех с 9 мая, с Днем Победы. Ура, всем чистого неба над головой, мы сейчас будем кушать мяско, всем приятного аппетита. Тепличку тут делаю потихоньку, ну потом покажу. Уже все, поменялся доски, сейчас покушаем и я продемонстрирую, что я сделал. Все, ребята, сегодня я с теплицей закончил уже. Пойдемте, покажу вам сейчас. И сегодня еще немножко с водопроводом повозимся. Пойдемте, посмотрим. Так, значит, заменил вот эту дощечку, вот эту вот, вот эту доску и, и вот эту вот. Вот здесь я скрепил. Усилил вот таким вот образом. Так, надо вот эту трубу лишнюю убрать. Сейчас мы ее отцепим. Так, сейчас задача, что сделать. 40 сантиметров отрезать трубы и вот сюда вот ее завести вниз. вода отключена, почему-то течет, капает. Здесь нужно будет сейчас подкопать немножко, чтобы пройти вот под этими досками. Вот здесь пойдет труба вот так вот, вот сюда, под досками и туда вот. Он вот к тому тройничку. Вот так вот. Здесь можно немножко подкопать еще, чтобы полностью труба это ушла в землю и все будет замечательно. Все туда тоже надо подкопать. Вот уже темнеет, ребята. В общем сделал вот так вот. Нужно еще влево линию протянуть, но что-то подтекает вода. Наверное уголок пока поставлю, а на выходных буду вот туда еще тянуть за эту теплицу. Сейчас уголочек сюда поставим, чтобы не бежала водичка тут бежит. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей.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 Да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 непришедшие не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в